Что это за место такое прекрасное, где можно кабанов покормить, рядом с ними постоять? Мы приехали в один из крупнейших целлюлезно-бумажных комбинатов в стране – Сигежский ЦБК. В Карелии, в Заполярье умер каждый второй, кто здесь воевал. 220 тысяч человек. Этим выбитым петроглифом 6-7 тысяч лет. Этому камню 3 миллиарда лет. Карелия! Я люблю тебя! Всем привет! Привет! Меня зовут Макс. А я Кристина. И мы находимся в аэропорту Петрозаводска. Это значит, мы прилетели в невероятную Карелию. И это наш первый космос-трип от компании «Космос Хотел Групп». Сегодня мы познакомимся с городом Сигежи и расскажем про его достопримечательности и красоты. И делать мы это будем, конечно же, не одни. А в компании с очень классными блогерами. Встречайте! <связь> <связь> <связь> Привет, Карелия! Почему мы организовали именно тур блогеров? Потому что именно блогеры которые путешествуют по миру, в том числе и по России, лучше всего передадут ту атмосферу, в которой они находились все эти четыре дня, пока мы там были. Нас встречает комфортабельная машина, в которой мы с удовольствием доедем до города Сигежа. Первый момент, что хочу сказать по поводу аэропорта Петрозаводском. он оказался такой же милый и уютный, как сама Карелия. Ура, как жарко! Тепло не ожидало. Мы бежим в автобус. Все побежали, да, побежали. Карелия ⁇ это то место, в котором я уже была. Но была настолько проездным, что всегда хотелось туда вернуться. Или просто любила. А ты, бабаров, я нам угаряю. Что же ты парень? Словно вспоминаешь о том, как мы гуляли. Я не вспоминаю. В Карелии это всегда очень увлекательно, очень эмоционально и очень интересно. Я уже была в Карелии не раз, и каждая поездка — это что-то новое. Именно поэтому я ехала туда, чтобы получить новые впечатления. Да. Ох. Осторожно, осторожно, давай, давай. здесь, кстати, скользко. Ну что, привет, Сигежа! Да, круто. Какой запах, а? В воздух, да. скажите. В общем, половину пути И мы И сразу искали. каток, смотри, коньки все да. взяли. А половину пути коньки мы наблюдали за такой красотой. Просто невероятно. Про Карелию я вообще слышала очень давно. Поэтому хотела посмотреть эту шикарную природу, атмосферу. Поэтому, да, я сразу согласилась. Природа, матушка! красота! Да. Я люблю путешествовать. Вообще, Россия-матушка, здесь есть что посмотреть. А жить мы будем вот в этом прекрасном новом. Стильным Новым отеле. После того, как э, сели, нас повезли э, в город под названием Сигеж. Честно, никогда не слышала про этот город. Приехали, тихо ничего не видно. Первым делом нас завезли в лес, и тут появляется шикарная гостиница. Думаю, опа! -го! Внезапно встретить в таких лесах. Почему-то я, ну, честно, не ожидала. Думала, что это будут какие-то домики, но домики еще впереди. Давайте, так, ну да. что, девчонки, готовы? Да? Все, в ресторан, быстрее, в ресторан! Так. Так. Кушать хочется вообще Я уже была в отелях Космос Что могу сказать, но ну, это всегда отель комфортный Комфортный отели, где есть практически все И это было классно, что это находилось прямо в лесу То есть воздух был просто чистейший, прозрачный И невозможно было надышаться Ну и красота у вас тут Да вообще ну, Мы так каждый день это видим нам Уже Уже привыкли Да, мы не нехали с открытым ртом это а нас все новое такой все запах. пам пам, -пам. Красота, Здесь. деревья, природа. Здесь еще. Этот был момент, когда ты открываешь дверь отеля, точнее дверь своего номера, когда ты туда заходишь. И, во-первых, он сам отель очень новый и в скандинавском стиле. Это мой любимый стиль. И я прошла, увидела записку, где было написано Кристина Алексеевна, желаем вам прекрасного путешествия. Это Сегежа, город, который появился на карте Карелии в советское время. А появился он не просто так, а в связи со строительством крупнейшего в Европе леса химбум-комбината. А еще интересный факт. Здесь родился и вырос автор одноименного фильма Геннадий Шпаликов. Фильмы и песни «А я иду, шагаю по Москве». И, кстати, программу по восстановлению города местные жители назвали «А я иду, шагаю по Сигежу. Да, нашей Сегеже сегодня мы с вами перенесемся в далекие 30-е годы и посетим молодой социалистический город, соц, город Сигежа, который начали воздвигать с 1936 года вместе с лесохимбумкабинатом. Ну, естественно, лесохим-пум-кабинат это было первично. Вот это место называется Площадь Мира. Ну, mm -hmm. для начала я хочу рассказать вам о том, кто вообще проектировал этот город. Руководство проектирования и руководство строительства этих городов взял на себя НКВД. Организация с ресурсами, без, как говорится, материальными и, и человеческими большими, и поэтому вот НКВД и курировал весь, весь этот процесс. Вот у нас была экскурсия по городу Сегежа, он небольшой, но он встретил нас солнечно, это безумно радовало. Нам показали здание, одно здание, которое я очень запомнила, было здание со следами сталинского вампира. Потом пьем и в конце. Хьюве! Я её Хьюве! хьюве. Все, давай. давай. Чокаемся. Да. Всё. Поехали. Я Хьюве! Ну, это, конечно, такие особенности колорита национальных местных традиций и национальных блюд языка карелов. Получается, Вот это прикольная такая изюминка. Желаем вам здоровья медвежья, здоровья коровья, силы медвежьей до да зайчьей повороты. Заяц -а -а -а -а -а. быстро бегает, да -да -да. поэтому да -да -да. должны быть все резвыми быстро, быстро менять <клёжие клёжие> движение <клёжие> Я Хюля. Мне, мне кажется, что иногда нужно поучиться такому гостеприимству другим людям, потому что вот именно так нужно встречать гостей. С, с теплом, с уютом никто не говорит, что должна быть поляна и красная дорожка. Нет, это приятно, само собой. Но когда этого нету, а есть теплые, теплые при, при, при теплый прием гостей, то ничего этого не нужно. Вот, вот этому нужно поучиться. Мы приехали в один из крупнейших целлюлезно-бумажных комбинатов в стране – Сигежский ЦБК. И последние несколько лет это предприятие входит в лесопромышленный холдинг «Сигежа Групп», который принадлежит акционерной финансовой корпорации «Система». Буквально за пару лет компания набрала обороты и стала уникальным лесопромышленным холдингом. Да, можем, кстати, посмотреть, насколько гигантское предприятие. Ну, правда, мы здесь видим только маленькую часть. гигантское вообще. Закружилась голова. Так, производство очень опасное, поэтому необходимо полностью защититься от всяких непредвиденных. И еще, кстати, на предприятии шумно, поэтому предусмотрен бируши. Очки. Очки надевать, конечно. То есть общее количество сотрудников, которые работают на предприятиях «Сидежа Групп» – 3000 человек. Плюс ко всему есть подрядные организации, которые точно так же взаимодействуют в общем цикле нашего производства. И таким образом, наверное, общее включение работающих людей, имеющих отношения к предприятиям «Сидежа Групп» в городе именно. Порядка 9-10 тысяч жителей. Пуск комбината был официальный, считается, пуск комбината 1 июля 1939 года. Ну а, соответственно, и первая целлюлоза, и первая бумага, они были чуть-чуть пораньше. А правда говорят, что... Вот когда начал строиться этот завод вообще, вокруг него начала развиваться инфраструктура, и благодаря ему город как раз-таки начал подниматься, расти. <смех> да, Всё именно так и было. Комбинат ведь строится по такому принципу, чтобы была инфраструктура дорожная, да? И, соответственно, это раньше была станция Сигежа. Да, здесь была Октябская железная дорога. И, соответственно, для комбината всегда нужно, чтобы был рядом водоем. И это место было идеальным, идеальным. Есть железная дорога, Октябская... Железная дорога и есть э, водоем, и река Сигежа и озеро Выгозера. Это было идеальнейшее местоположение, и, конечно же, вот оно и э, вы, было выбрано. И поскольку я уже сказала, это была сначала станция сигежа просто станция. Да. Здесь никто не жил фактически, кроме да. Железной дороги здесь ничего не было. Потом, когда появился, появилась идея строительства комбината, стал появляться э, соцгородок. И это стало рабочим поселом. Да. Это был рабочий поселок до, так, сейчас я вам скажу. до, дек... до декабря 1943 -го года это был а, рабочий поселок. А поскольку уже к 1943 году и до войны уже за эти два года, да, за два, за три года, получается, пуска комбинат, уже были дома, уже много чего было, была инфраструктура. И, соответственно, уже а, Сидежа получила статус города 26 -го декабря 1943 -го года. На территории города огромная я, честно, думала, что будут какие-то ароматы доноситься, но я ничего не слышала, никакого запаха, даже когда уже пришла на территорию предприятия. Поэтому я хочу развеять этот миф. Город насыщен только природой, и могу сказать, что это предприятие как раз развивает этот край. Попали на предприятие, в котором практически ничего не слышно, очень шумно. К безопасности здесь настолько высокая, что вот за все вот эти линии заходить ни в коем случае нельзя, потому что остановится все производство. Сейчас мы находимся у напорного барабана. Тут целлюлеза смешивается с водой, потом разравнивается и уходит туда в сушильные барабаны. Вот, собственно, эти барабаны, про которые я говорил. Здесь проходит сушку целлюлеза. Здесь поднимается постепенно бумага, уходит, разравнивается, чтобы не было никаких вообще косяков на бумаге. И поступает уже сюда. Вот, собственно, так как это суперсовременное производство, здесь каждый момент отлажен, как часы. Все заводы, все вот это очень интересно, и людям интересно увидеть как это изготавливается, чтобы, наверное, было ценнее. Когда ты покупаешь, ты ценил этот продукт и понимал, что качество тут присутствует. Посмотрите, за нашей спиной находится самая современная бумагоделательная машина во всем мире. Высокотехнологичный комплекс выпустил за 5 лет почти 0,5 миллионов тонн крафт-бумаги. Если в километрах, то это 6 миллионов километров бумажного полотна. Вы можете себе представить это какой это масштаб? Огромнейшие масштабы. И в этом ценность нашей бумаги, потому что э, в России э, нет аналогов нашей бумаги, тому, что производит здесь, на Сегешском ЦБК, потому что э, высокие характеристики северных и еловых, э, хвойных пород, это и ели, и сосна, они дают как раз вот тот микс э, сильной бумаги, которую мы имеем. В других частях э, страны нет э, таких возможностей у природы. Здесь мы видим уже готовый продукт, то есть высушенную готовую крафт-бумагу. Сначала она превращается в целлюлезу, потом высушивается и ровным полотном собирается в барабаны, которые весят по 9 тонн каждый. Здесь контролируются все параметры машины, как натяжение, так и сама печать. Наверху это монитор 100% контроль. Ниже ты видишь, как видишь, видишь. Как камера вижу, двигается и участками снимает более укропленно, и чтобы не можно не. было отследить качество нанесения печати, чтобы не было ни помарок, ни просвета. Здесь мы можем с вами увидеть рулон запечатанной бумаги, как он выглядит. Вот это вот запечатали и выпустили с производства. Дальше рулон идет на линию по производству бумажного мешка. Запечатка используется как верхний слой мешка. Я первый раз на комбинате. Я первый раз вижу, как все это происходит. И причем нам ни один из экскурсоводов, потом вы знаете, какие еще у нас экскурсии были, не говорил вот так Иногда я просто видел такое. Вот справа посмотрите, это здание сливает. А нас просто поглощали в эту атмосферу. И нам было настолько интересно все. Вот так вот мы ходили. Да. А это, а так, просто как, действительно, как дети. Рулоны устанавливаются на машину. Линия по производству мешков состоит из трех частей. Это трубочная машина, которая делает заготовку для мешка, сам агрегат, который непосредственно делает мешок, и робот, который укладывает готовую продукцию на поддон. В машине наносится клей. То есть, в чем особенность этой машины, что здесь закрытый контур клеевой. Здесь клей мы с вами так, каковой, не видим, потому что он под давлением подается на бумажное полотно. А еще скажите такой момент, вот есть такой миф, хочу развеять его. Все говорят, что вот э, испарение, которое выходит отсюда, да, то есть в атмосферу, говорят, что оно пахнет там неприятно, так, и тухлыми яйцами, и все остальное. Сейчас, побывал здесь на предприятии, я понимаю, что я запах вообще никакого не почувствовал, в принципе. Ну, да. Ни в городе, ни тем более на предприятии. Тем более есть... вот мы только приехали, и в принципе мы должны были, если бы он был, ощутить его. Да, ну я его не учтил. То есть это на самом деле миф, правильно? Или бывает? Запах, безусловно, бывает, как у любого производственного цикла. Да? Дело все в том, что, во-первых, вы... это очень хорошо, что вы не почувствовали запаха, потому что Сигежа Групп делает все возможное для того, чтобы работать угу. над модернизацией предприятий, с точки зрения экологии в том числе. Но так или иначе запах иногда появляется. И вот когда комбинат строился, да, даже в советские годы, мы понимаем, что в советские годы слово экология до да нашем в нашем с вами активном лексиконе слово экология мы начали может быть лет десять назад только употреблять mm -hmm. тогда к этим вопросам вообще как бы относились очень прозаически да и самое главное что было комбинат был построен правильно с точки зрения роза ветров он был построен так, чтобы ветер не шел на город. И иногда бывает этот запах появляется, когда бывает юго-восточный э, ветер. Mm -hmm. да, и тогда может этот э, запах появляться в городе. Но он абсолютно безвредный. все, что уходит в атмосферу, оно абсолютно безвредно Это как для человека, так и для природы. Да, оно, Потому а, что а, оно а, проходит а... цикл очистки. Да, оно проходит э, цикл очистки, и, соответственно, оно безвредно. Да. да, появляется определенный запах. Вот если вот возьмете, допустим, кусочек древесины, его просто дома замочите где-то в воде, mm -hmm. через какое-то время появится ну, определенный специфический запах. Mm -hmm. да, потому что это естественные природные процессы, mm -hmm. да, оно есть. Но мы вот работаем над тем, чтобы его вообще полностью, этот запах, э, законсервировать, чтобы вообще этого запаха не было. Именно Сигежи Групп, очень сильно влияет на город. То есть она занимается, например, реставрацией церквей, они строят детские площадки, они строят э, спортивные площадки. Вот они там недавно сделали пляж для людей. И э, то, что Сигежа Групп предоставляет огромное количество рабочих мест. Потому что, как мы все знаем, людям в маленьких городах очень сложно найти работу, найти себя, зарабатывать и как-то развиваться. Здесь же э, Сигежа Групп дает такую возможность людям реализовать себя, Добиваться, достигать каких-то целей, что очень важно для наших регионов, потому что э, не только в Москве можно достигать каких-то огромных высот, но и в таких городах, в которых есть ну, такое производство. Поэтому основной показатель – это прочность на разрыв. То есть прочность на разрыв определяется на разрывной машине, то есть полоска определенных размеров рвется в зажимах машины и как бы выдает целый перечень показателей. Также часть механических показателей это сопротивление раздиранию, то есть да, комплект из образцов как бы раздирают в зажимах прибора. Да, то есть вот то, что вы видите на выходе, как бы и в миллиньютонах мы оцениваем, какую прочность может выдержать наш мешок, предварительно надрезанный до разрыва. Как пакет? который, в принципе, должен удерживать 10 килограмм, выдержал мои 47. Порвется. <смех> ну, порвется еще, да выдержите, папа? Ну, Ты Сколько весишь? А я там 47. <смех> ну, и на пассажок, так сказать, уходя с завода, нам подарили самые настоящие каски, которыми они пользуются, которые, они, которые их спасают, и теперь мы тоже... И пока поедем туда, у нас есть даже свои, можно сказать, именные каски. Мы проснулись рано утром, и мы поехали в Петрозеро, Беломорск, где-то, наверное, полтора часа заняла дорога, но очень быстро, и нас встретили егеря на снегоходах, и мы по просто труднопроходимым лесам поехали Воход хозяйства. Расскажите нам, где мы сейчас находимся и вообще, да. что это за место такое прекрасное, где можно кабанов покормить, рядом с ними постоять, потому что это очень редкое явление, когда ты с дикими кабанами вот так стоишь и смотришь, как они кушают. Ну, кабаны не дикие, если увидите. А это не дикие. Они просто находятся живут в вольере. Вольер закрытый, да. Мы находимся с вами в хозяйстве Беломорское в Беломорском районе. Территория хозяйства составляет 213 тысяч гектаров, Ого. она простирается на 50 километров с севера на юг и с востока на запад на 70 километров, часть территории занимает территория Белого моря, то есть да. у нас есть выходы к Белому морю, очень красивые места, необыкновенные, вот, а сейчас мы находимся в вольере, где у нас содержатся кабаны. Кабаны не совсем дети, но ну, вот, видите, бывает они проявляют и агрессию, бывает и вот такими вот спокойными. После того, когда им зерно рассыпали, они бывают Ну, едой. конечно, спокойные. Да. Самое главное, просто не подходить слишком близко, там, не, не, ну, как бы не провоцировать. Да, но Понятный ощущение шел. того, что вот вы соприкасаетесь с такой вот природой, того, что да. не увидишь да, никогда. Да, да То да. есть, ощущение того, что ты живешь и чувствуешь вот эту природу, лес, чистый снег, это красота необыкновенная. Очень хорошо, да? да. Рядом тут же видите, можете и оленей да. видеть, благородные Олень. Потрясающие кабанчики, мне очень понравилось, особенно маленькие, очень хотелось их потискать, но нам сказали, что лучше этого делать не надо, потому что у них есть родители, которым не понравится, но ну, у нас прям руки так и тянулись. Симпатичный там маленький к нам вышел, ну здорово, когда дикая природа прямо вокруг тебя. Да, кто-то выбрал комфортно, комфортно, да. на снегоходе, как я, допустим, поехать, а кто-то вот на таких очень комфортных санках. И, кстати, мы защищены, понимаете, да, мы защищены. Сопровождают профессиональные егеря. Которые да. очень хорошие, большие, мощные охотники. Потому что у нас здесь на территории хозяйства имеется, кроме вот этого вольера, ей имеются и дикие животные. Это порядка 93 медведей, которые сейчас у нас здесь спят. 93 медведя сейчас да, находятся в спячке где-то тут, прям рядышком. Так, Ты всегда, не боишься? Да, да, ребята, не боишься? Ну, ну, на территории охот хозяйства расположено 260 лосей, которые тоже есть, они тоже присутствуют. Потом, откуда мы знаем эти цифры? Мы ведем зимний учет животных mm -hmm. по следам, понимаем, определяем... То есть это целая работа, которую мы осуществляем, понимаем и подаем отчеты в Министерство сельского хозяйства Республики Карелия. То есть мы открыты, прозрачны, мы понимаем, что мы делаем и как мы делаем. У нас была просто бомбическая, экстремальная поездка по заповеднику, где водятся не только кабаны, но и рядом медведи. Я понимаю, что их я не встретила, и слава богу, наверное, но ощущается вот это единение с природой. Я участвовала, была на охоте пару-тройку раз, но, наверное, это совершенно другое, когда ты просто видишь этих маленьких кабанчиков, которые бегают вокруг тебя, и ты понимаешь, что в любой момент ты сядешь на снегоход и улетишь дальше по озеру. Это, конечно, чувство непередаваемое. Ну конечно, свежий воздух, который хочется вот так нарезать пластами и отвезти с собой в город. Сейчас мы знаем, что здесь у нас за территорией находятся 4 диких кабана ага. Они тоже проявляют интерес к нашим девочкам, которые здесь у нас живут Четыре диких кабана да, 4 диких кабана да. Да. Они точно так же ага. подтягиваются, ага. заходят сюда Они не боятся вовка, потому что они живут стайно Кабаны да, не боятся. Не боятся. Волка, ага. то есть, когда не встае, волк, волк не подойдет, никогда ага. ни, ничего не сможет сделать. Само по да. себе, животное удивительное, то есть питается абсолютно всем. А сейчас кукурузу он ест. Да, да. питается да. абсолютно всем. Всего? Даже он может съесть гадюку и ничего ему не будет. Серьезно? Ну, то есть да, даже да, смесь да, спокойно? То есть он практически. Всия, всия, всия, да, то есть животное. и мясо, и любое съест, и все остальное. Ну да, да? да все ага. подряд. Все, да, да, корешки да. Вы, выедают. Ага. То есть, Здесь у нас уже выводились и молодые кабанчики, вы видите, вот они опоросили. Да. здесь они есть. Тоже очень интересно, мама делает специальное гнездо. Это гнездо она устилает и веточками, сухими этими ветками, и вот там она уже выводит вот этих вот маленьких... Да -да -да. Кабанчиков. Да. Спасибо людям, которые это устроили. И, в принципе, это каждый может поехать, потому что эти прогулки есть для всех, кто побывает в этом месте, в этом отеле. Они им предлагают эту экскурсию. Поэтому детям будет вполне комфортно. И дети также увидят этих маленьких кабанчиков, этого оленя прекрасного. Территория открытого хозяйства имеется порядка 10-13 раз сама. Это удивительное животное, которое даже появится так, медведь. Так, викторина у нас. Кто знает, да. кто такие росомахи? Мы сегодня вам покажем, что такое росомахи. росомахи? Да. Я знаю. Но... Росомахи. Да, животное, да, да. Это да, животное, да. Ну да. ладно. Животное. животное, животное. Росомаху здесь есть. Да, поэтому здесь они у нас тоже есть, присутствуют. И когда росомаха уходит кормиться, медведь уходит. Маленькие да. росомахи, это, это как маленькие медведи? Она как маленькая, но у нее да. огромные когти. Мне кажется, в этот тур, кстати, в, этот, в эту точку можно брать с собой детей тоже. Это где встреча была с кабанами с оленями. После этого мы проехали на обед на костре. Нам готовили прекрасную уху, нам готовили глинтвейн на белом вине. Никогда в жизни не пила глинтвейн на белом вине. Это было просто невозможно передать. И нет, до сих пор мои, мои вкусовые, языковые сосочки до сих пор в шоке от этого. Потому что разве такое может быть? Предлагаю всем сказать громко. Тарви, терви, карьала! Тарви, терви, тарви, тарви, тарви, тарви, тарвила. А потом, после того, как мы перекусили очень вкусный хой, мы поехали на остров тайных желаний, где каждый из нас загадал свое желание, которое, я надеюсь, что исполнится очень скоро. Между двух деревьев, которых зовут Андрей. Да, я, кстати, забыл. Так мы приехали на остров тайных желаний. Все уже загадали желание. Катя, Катя, вообще пошла вон за дерево держится? Я даже настолько прониклась этой идеей, что я залезла на самый остров вглубь, чтобы точно быть на острове и загадать свое сокровенное, желание, подержавшись за корельскую березу, березу, чтобы просто наверняка. Вот это серьезный подход. Не то, что я спустился, промок весь, в общем, весь снегу. Ну, собственно, ребят, посмотрите, где мы находимся Нет, Вот да. Так Да, можно за дерево взяться Нет. Вот так вот. Да. вот так, за веточку беремся И загадываем желание да. Ну что, друзья мои, садимся Все, за старимся. все загадали желание? Все? Вот Кать, стоять. ты сколько желаний загадала? 140? Гадали. Так, жалко, что одно Надо было 140 Кристина, загадала? Конечно. Все. Все, поехали? Да. Возвращаемся обратно. Да, остров Желаний, конечно, запомнился. Все загадывали желания. Это было прикольно. Кто-то терялся за дерево, кто-то вставал, забирался на эту гору. Я просто рядом постояла и загадала. Надеюсь, все будет. Какие же у нас гиды, которые нас встречают, катают, угощают. Блин, у меня... Просто нет слов, я вам говорю, Карелия это то место, которое останется у вас в сердце навсегда. Согласись, Кристин, у тебя в сердечке осталась Карелия где-то там. У тебя тоже? Вообще, какая-то там была такая атмосфера, загадочность что ли. И на острове? Или вообще? И на острове, и вот в этой поездке, какой-то нетронутой природы, как будто для себя вот что-то открываешь как первопроходцы. Я чувствовал себя так и вот здесь до белого моря 500 метров здесь у нас есть необычное явление природы это приливы отлива высота прилива отлива составляет до двух метров и все это, все это происходит до двух раз в сутки нас встретила елена ванны сергей петрович мы были вместе с ребятами и у нас с такой любовью, с такой заботой, нам накрыли стол, и мы разговаривали. Кстати, первые, наверное, минут 10 мы не разговаривали, потому что это было очень вкусно, и мы еле-еле-еле-еле, не останавливаясь. Мы готовим для себя, для гостей, так что советуем попробовать, это очень эксклюзивное блюдо такое, ну, думаю, что понравилось. Когда были в ресторане Старчина, я вообще был поражен тому, насколько это вкусная рыба, понимаете, да? То есть навага, например, которая нас угощали, это просто какое-то превосходно. То есть жареная селедка, которую я в первый раз в жизни попробовал именно в таком виде, я был поражен, например, котлетки с, с, с лосем и с, кабан, с кабанчиком. Это палку. <зас> запеченный. Он. Обитает в Барицевом море, Это только допустим. в холодных ледяных водах. В теплой воде он не живет. Да, здесь мы... Ну, а, у нас да. не теплая, но у нас... Это рыбка, которая практически... Здесь кусочек, не боится, она тает во рту. Про этот гостиный дом я хочу сказать отдельно. И, не знаю, если они меня увидят, просто поблагодарить за то, что они дали нам эту атмосферу какой-то большой любви, нежности, заботы. Мы сидели за огромным столом ели рыбу, которую вот-вот только словили, а, и там прочие вкусности. Это, наверное, то, что каждого очень тронуло. Мы приехали на экскурсию, чтобы посмотреть беломорские петроглифы. Мы сейчас находимся в павильоне весовые Слитки с настоящим наследием наших предков, не имеющих прямых аналогов в мире. Всего их 15 пока вот этих памятников, которые находятся под защитой, всемирное, э, э, всемирное наследие. Для, в России мы первые. Это было достижение, это была работа ученых-археологов на протяжении нескольких лет. Там нужны были определенные условия, как раз павильон построили вот это, потому что все же было, это старый был, сюда нельзя было заходить. Есть еще наскопление сухого русла и большое залабруга, вот здесь что показывали, вот она, смотрите, залабруга сверху, вот она, это есть залавруга, трехметровые, вот она находится, вот она вся. Там вообще очень классно, там 2500 изображений, там, понимаете, там очень классно, на самом деле, летом. Обалдеть, Посмотрите, как мы спускаемся вниз. Это был остров, то есть возвышенная часть. И когда вот эти все гидросооружения построили, и, и как он оказался внизу. Смотрите. А, смотрите, без Он, здесь фигуры все маленькие, только без большой. Да. У него большая ступенья, видно все пять пальцев. Даже видно, какая нога, левая или правая, да? Правая. Вот чувство такое, что... Спрятана там какая-то тайна. И когда заходишь, ты просто поражаешься вот этому огромному камню, которому 3 миллиарда лет. Это было здорово. Это было что-то. Для меня вот это, наверное, были такие самые яркие впечатления. Сейчас мы отправляемся на мастер-класс по изготовлению чего? Калиток. Калитки будем готовить. Мы узнали о том, как готовятся калитки. Да, мы своими руками, собственно, готовили калитки. Это традиционная карельская, ну я по типа, но я скажу чисто карельская кухня. Это это десерт? Нет, это, это, это типа пирожки, патрушки. Mm -hmm. Пирожки с разной начинкой, открытые. Открытые, да. Mm -hmm. Вот видите, друзья, век да. живи, век учись, как говорится. Да. Я да. даже не знал, да. что это да. такое. Вот все уже знают, все попробовали, а вообще не знаю. Да. Сейчас попробуем приготовить так настоящие корейские да? калитки. Ну-ка покажите, кто победил у нас по кругам. Это настоящее соревнование, да. в котором я, к сожалению, участвую, но и я бы сказали, победил. Есть, значит, а будет соревнование. Да. Говорят, что мужчины очень-очень вкусно Не, я, я знаю, она что она я бы... Надо всегда стараться не. без соревнований. Молодец. Она, она у большой. Да, это да. будет, значит, большая калитка. Да. Ну, это и вороб, ц... это, не, это да. целый да. забор, да. А на самом деле, вкусно, мне кажется, все, когда от души. Подождите, а если они получились не круглые, не такие, как нужно, да. тогда что делать? Края красиво заминаешь да. <с largest> Значит, мы по-другому их сворачиваем. Давай. Так, Можешь... ты сделала с творогом, да, как я понимаю? Да. Так, а что мне теперь делать-то как? Смотри. Давай, одну вот я, я защипну, давай, одну давай. ты. <unk> ну, давай, <пот reduce> давай, давай. Все хорошо, от вас-то мы, вот так, да? Ждем, мы так? Правильно? Да, да, да, а Слушайте, вообще, Ну, вообще, блин, повод. Погоди, значит, вот. повыше, наверное, верно, Так, так я, я, я помню, что нужно обязательно помазать, чтобы была корочка да, красивая. Да, сметана с яйцом. У меня была самая вкусная калитка, это просто, <laughs> это просто 100%, потому что я готовила прям... Много для себя, вот как он для себя, много творога, много всего, мне очень понравилось, и я, наверное, я даже, может быть, что-то дома попробую такое приготовить, хотя я готовить не, не очень люблю. Секрет фирмы? Нет, не, не фирмы, мой секрет. То есть, подождите, это хлеб по вашему фирменному рецепту, это даже не карельское? У новый ресторан, это не корейская традиция, суммое. которая вот испокон веков идет, бабушка научила свою внучку. Ну давайте тайне, внучку. <сiccoughs> <сiccoughs> <сic <inland> Я понял. <зв stad> а сколько градусов надо ставить и на сколько минут? Да, в карельке выпекаются 15 и 224 ага. градусов. 15 минут и готово. Надо взять на вооружение и готовить дома. Тесто, в принципе, быстро готовить, просто им надо постоять. А самое главное а, – тесто. А эти прекрасные калитки сделали мы. Я не знаю, кто делал калитки. Я делал мы я, я, я, своими руками. Я делал ворота, я делал там все, что угодно, но не.. Не, на самом деле, да, мы сегодня сами лично вот этими ручками приготовили калитки да. с разной начинкой. Первая начинка это творог. Вторая начинка какая была? А, пшено, но, кстати, из него никто не сделал. Как пшено? Калитку. А, пшено было? Да. Шину ну, <было>, <пшину> мы не сделали. Было шину мы, но никто не ну, делали. Ну как так? <связывается> творог. Пши, я, кстати, очень люблю творог. Шину. И? и пюре, пюре. Я вот люблю пюре. 18 пюре, человек да. стояло за столом и забыли сделать пшено. Вот, ну как-то так объяснить? Я не знаю. А скажите, это Карельская. это настоящее карельское именно блюдо? Это никакое? Карельская. Да. Угу. То есть, насколько я знаю, что очень многие всяких традиционных, например, тех же самых танцев, например, на лыжах, они пришли вообще из Финляндии сюда. То есть это настоящее карельское блюдо, которое здесь ну, приобрело свои корни. Да? Скорее всего, да, ребят. В общем, мы верим, что да. Калитки мы должны попробовать. Обязательно мы сейчас из картошечки попробуем. Я буду с творогом. У меня правильное питание там. Да. Все дела. Вот. Поэтому. Ну что хочу сказать. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Вы супер-пупер большая молодец, потому что такого хлеба вкусного давно я не пробовала, если честно. Калитки. Вообще просто чумовая красота. Поэтому давайте попробуем уже. Да, Конца еще очень приятно, что вот вы готовите, как вы все рассказываете, и это с душой. А когда что-то приготовлено с душой, то это обязательно будет очень вкусно. Спасибо. Конечно. Доброта чувствуется прямо вот здесь. Все, Макс! Ну, слушайте, калитки я даже домой привезла. Я уже не первый раз говорю, езжу туда и постоянно оттуда ее везу. Рыбу, калитки, края – это просто восхитительно. Местная кухня, она, конечно, отличается. Знаешь, это не наши пирожки. Наши пирожки, конечно, тоже потрясающие, чудесные. Но калитки – это немножечко другая история. Тоже история Карелии. Моя, моя, моя. Да. моя, моя Если ты первый раз готовишь и первый раз это ешь, то можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Не уверен. <с2> Я уверен. <с2> Вообще в городе Беломорске было всего три каменных здания незадолго до войны построено. Это все были самые обычные средние школы. В двух зданиях разместился госпиталь, а в этом здании ставка Карельского фронта. Так получилось, что в начале войны часть территории Карелии и Заполярья была оккупирована врагом. Мы видим, что часть юга Карелии, центра и севера захвачена. Первая причина – здесь железная дорога, ведущая на восток, то есть ниточка, связывающая север с югом. И вторая причина – вы ее сами видели, это наши острова. Если враги прорвутся к городу, можно взорвать мосты и сидеть в глухой обороне на островах. Итак, этот муз... это здание было реконструировано в музей. Нестандартная лестница. Все это намекает нам на... на то, что это не обычное жилое помещение, а административное. Это школа. Поначалу он оказался таким очень милым, забавным, но только как мы вошли в первую комнату, и Семен нам начал все рассказывать, нас просто у каждого вот так вот у мурашки. Очень много подлинников обмундирования, даже я помню, что такие были, как же эти называются? Жетоны. Жетоны, да, чтобы мы находили людей, пули. И я, если честно, даже не очень, ну, поскольку как-то для меня эта тема такая болезненная, я даже не хотела эти пули трогать Вот, показал все оружие, рассказал им Этот человек, один из первых, получивший звание Героя Советского Союза, у нас на севере Слушай, не люблю на самом деле говорить про войну, была во многих музеях мне очень понравился экскурсовод. Вот он настолько просто отдавался, он настолько интересно рассказывал. Тема такая грустная, и э, там есть о чем рассказывать, но вот экскурсовод, он на самом деле, э, это, наверное, первый такой э, экскурсовод, который я встречала, на эту тематику так захватывающе рассказывает. Тема очень грустная, и, э, ну, хотелось его слушать. Его подача, это, это что-то, он прям чувствуется, что он живет, горит вот этим, передал. Главное лицо здесь, это, конечно же, пулемет. И этот пулемет, это единственный, единственное оружие у нас, не настоящее. То есть это современный макет. К нему идут два шланга, сверху и снизу. Я думаю, вы догадались, для чего они нужны. Подавать холодную воду. То есть сверху подается холодная вода, стреляешь, она закипает внутри, выходит горячая в систему канализации. Меня поразил музей Карельского фронта о том, как там все сделано. Ну, наверное, больше всего меня, не знаю, захватил наш экскурсовод, но такие люди, они могут завлечь как раз то поколение, которое подрастает. И так впустить в свой край не только в, в, вот, показав всю эту красоту, но в то же время рассказать, к, э, какие серьезные бои здесь проходили, о том, как это все серьезно. И э, возможно даже дети, кто-то из подрастающего поколения сможет э, пронести еще дальше всю эту историю этого, я считаю, поистине величайшего края. Мы заплатили очень большую цену. 27 миллионов погибших. В Карелии и в Заполярье умер каждый второй, кто здесь воевал. 220 тысяч человек. Из них треть пропала без вести. Мы никогда не узнаем, где они лежат. Здесь наш музей, вся наша деятельность посвящена памяти павших. В особенности это хорошо будет видно в последнем зале. Мы сами сейчас туда пойдем. Последний зал нашего музея называется «Галерея героев». В конце была аллея памяти, которая просто довела меня до слез. И сделали... Очень интересную инсталляцию, как раз была песня «Летят журавли», и там были имена всех, фотографии, и там просто был такой полет журавлей, и там уже, конечно, и я, и никто особо не мог сдержать слез Но это была интересная экскурсия. прям таких интересных я никогда не видывала в своей жизни. Ну, тяжелая, да. Мы с вами прошли от 41 -го года к 45 От Ладоги и до Заполярия. Узнали, какой большой ценой далась Великая Победа. И какую роль в ней сыграла и Карелия, и Заполярия. Узнали, что любая война – это кровь, под слезы, это страдания близких, это потеря любимых. Для того, чтобы победить, нужно сплотить и тыл, и фронт. Ну что, наше путешествие окончено. Спасибо тебе, гостеприимная Карелия. Карелия, пока!